26 центру. Есть, сэр. Так долго тебя искали. Казалось, что ты где-то здесь. Убейте нас сразу. Заткнись. Что? Не я. Его звали Коба. Я убил его. Да? А как животные? Кубы. Они пытались убить меня. Чтобы выжить. Я должен бояться думаешь них есть быковник он все может О. он сказать сначала умрет сами Всех нас много. Мы обязательно выберемся. Смотрите все. Дорогое. Я сказал, что они отправятся к границе. ты здесь один холодно я видел девочка думал вы люди Но... ты здесь пробыл? много времени, много говорить я слушал люди а? ты Нет. А? Нет. А! <плес> а! его давно я искал еду и найти запах. Люди. залезать Плохие люди. Уже давно. Плохие люди. Для людей? Нет. Больше туда не ходите. Не, не могу отвести. Не могу. Нет, нет. О, о. Отца, со мной. Вот. Но... очень грустно один ты думать найдешь этого где солдаты Тогда до вас. Я напрасно взял вас с собой. Это на догоните наших. наполеон вероятно мы наткнулись на твою ставь он меткий стрелок их обезьян я пришел за тобой Кто тебе это сказал? Четыре. Место... П -п плохой, плохой. полковник, называть тебя шавкой? Ты же обезьян. Полковник, хотеть тебя. А обезьянам нужна еда и вода. Они по... Или они закончить не смогут. Ты слишком уж эмоциональный. солдаты там у стены готовятся. Нет. Они с нами не объединятся. Мы нашли трупы. Ты просто бесподобен. Дал такую яркую... Ксердия, пощадив твоих солдат, я предложу. Ты представляешь, чем твое милосердие обернулось бы для нас? Умные. Что бы ты ни говорил, со временем вы бы заняли народе. Подчинить ее своей воле, и природа за это ополчит. Мой сын был бойцом одного из таких отрядов. Однажды он... Пере... Не вынес ужасов войны. Но он он имел. Что вирус, который чуть не истребил всех нас? И если он распространится, на это что делает нас людьми. Речь высокоразвитого высоко развитого спасение человечества. Прицелился так доверчиво. Был полон любви. И произошло очищение. Остальных зараженных. Всех. До единого. же сделал сам. Пожертвовать друзьями. Я приказал их убить. Из этих трусов рванул на север к моим начальникам. И те... ничему их не научила. Отрубили им головы, сэр. Но одного из них ретятся со мной здесь. И сделают это лично. Оружие все еще здесь. Внутри горы. Они боятся только вас, обезьян. Священная война. Сама история... Земля станет планетой обезьян. Дальше что я всех, да? Но раз он мог стоять... Твой... <их> <пух> <пух> эмоциональный! Я знаю, что тебя душит противоречия. Ты злой. Лично! Как ты думаешь, меня важнее? Внутрь, внутрь! Нет! Друзья! Друг! Друг! Если патрон не сдохнет. Или пристрели его. Сюда! Показать Попала. Say the sum. That's 26 центров. Есть, сэр.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 думаешь них есть быковник он все может О, он сказать сначала умрет самим я просил ему передать много <Стург> <Стург> мы обязательно выберемся <Стург> Смотрите все. Бья, дорогой. Мама сказал, что они отправятся к границе. Ага. Ты здесь один. Холодно. Я видел девочка, думал вы люди. кто Но... здесь пробывал? Много времени, много. Леть обезьяны, умнеть. Научился говорить. Я слушал, люди, обезьяна. А? Нет, трогай. Я зал. Еда, еда. Ты его давно? Я искал еду. И найти Люди, ...залезать... ...плохие люди... ...уже давно... ...плохие люди... ...для людей ...нет... ...больше туда не ходить... Да, ...не могу, могу отвезти... ...не могу... Нет, нет. О, о. ...со мной... ...вот...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 сказал. к работе. Иду, и воду. Четыре. Два. Место. П -п -п плохой, плохой. маленький а -а -а. что тебе пообещал полковник лишь называть тебя шавкой? ты же обезьян полковник хотеть Еда и вода. Они по. Или они закончить не смогут? Ты слишком уж эмоциональный. Я видел, что твои солдаты там у стены готовятся Нет. Они с нами не объединятся. Мы нашли и трупы. Ты просто бесподобен. Дал такую яркую к.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 что вирус, который чуть не истребил всех нас, и если он распространится, на это что делает нас людьми. Речи высокоразвитого мы желал. Ты спасение человечества. Прицелился так доверчиво. Был полон... Любви. И произошло очищение. Остальных зараженных. Всех. До единого. Жен. Сделал сам. Пожертвовать друзьями. Я приказал их убить. Из этих трусов рванул на север к моим начальникам. И тем ничему их не научило. Отрубили им головы, сэр.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 Но раз он мог стать твой... <плодисмент> Эмоциональный! Я знаю, что тебя душит противоречия. Ты зол... Отлично! Как ты думаешь, меня важнее? Внутрь, внутрь! 去 yeah. Если Кватрон не сдохнет, или пристрели его. Сюда! Woo-hoo! <laughs> Скайт, попала. Спасайся сам. Yeah, that's